Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова. я являюсь МЛМ-предпринимателем теперь уже интернет-бизнеса. До этого я была обычным МЛМ-предпринимателем земного бизнеса на земле. Но в последнее время, до того, как я пришла в интернет, я заметила, что люди стали реже приезжать в офис на какие-то мероприятия, Им добираться там тратить час или два для того чтобы доехать куда-то на другую точку города и это правильно терялось время и поэтому где наши клиенты там и мы и пришлось изучать интернет бизнес тщательно потому что я была очень несведущим человеком в этом вопросе вот но теперь разобравшись я поняла что в интернет бизнесе есть огромное преимущество во первых это то, что в интернет огромное количество людей. И отпал вопрос, где брать людей. Вот очень много людей в интернете. Второе преимущество – это мобильность. То есть можно очень быстро донести информацию до своего клиента или партнера. Очень быстро, то есть мгновенно, практически, очень много сервисов, которые позволяют это делать. И третье преимущество для меня – это много многовариантность. То есть можно и рассказать, и показать свой бизнес, и очень много вариантов донесения информации до своих партнеров или клиентов. Вот этим всем на сегодняшний день мне нравится работать через интернет. И если кто-то, кого-то интересует такой же точный метод продвижения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео и следите за моими новыми видео, в которых я буду рассказывать, какими методами наиболее эффективно продвигать себя или свой бизнес через интернет.